Сегодняшний наш небольшой ролик он будет посвящен грядущим парламентским выборам Израиля, которые состоятся 9 апреля, то есть уже на следующей неделе. Эти выборы будут иметь достаточно большое значение для будущей этой ближневосточной страны, потому что, скорее всего, по результатам этого голосования в Израиле появится самое правое правительство за всю ее историю. Почему у нас так произойдет? Прежде всего, это связано во многом с разложением левого лагеря, которое началось на самом деле еще в 1960-х, 1970-х годах, когда вся монопольная на власть, она принадлежала э, лейбарийской партии МАРАХ, которая в дальнейшем стала партией Вода. Фактически, в Израиле была система, то, что называется сегодня управляемой демократией. То есть, с одной стороны, была многопартийная система, но тот, кто побеждал на выборах, было известно э, всегда. Эта ситуация, она просуществовала до примерно 70-х годов. Что у нас происходит в 70-х годах? Происходит война судного дня, в ходе которой... Израильская армия понесла очень тяжелые потери. А также происходят социально экономические выступления иммигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. И это приводит к явлению, которое в израильской историографии получило название «Мапах» или «Переворот». То есть в 1977 году преимущественно иммигранты из восточных стран отдают свои голоса за ведущего операционную партию, партию Хигорут, которую сегодня более известна как партия Ликуд, самую главную израильскую правополитическую партию. С этого момента в Израиле на протяжении двух десятилетий чередуется правительство Авады и чередуется правительство Ликуда, но постепенно, с годами влияния левоцентристов, оно ослабевает. Почему оно ослабевает? Есть на это... Три причины. Первая причина – это либеральные реформы, которые были проведены в Израиле в 1990-х годах, в результате которых были разрушены израильские профсоюзы, была проведена частичная деиндустриализация, и бывшая правящая партия потеряла свою массовую базу в лице квалифицированных рабочих. Вторая причина это отношение к левоцентристам со стороны выходцев из стран Востока, отношения со стороны мигрантов из бывшего Советского Союза, которые неоднократно подвергались дискриминации со стороны прежде всего партии воды. Во всяком случае, так это выглядело в их глазах. И третья причина – это неудача мирного процесса, переговоров с палестинцами, который начался в 90-х годах, и партия Вода, она тогда очень много поставила на этот мирный процесс. То есть они надеялись, что таким образом они смогут отделить от Израиль территорию с палестинцами, сохранить в Израиле подавляющее еврейское большинство и одновременно использовать эти территории для экономического проникновения Израиля на Ближний Восток, в соседние страны. Но это все не вышло, и наоборот, Палестино-израильский конфликт он обострился. И это в итоге привело к разочарованию широких израильских масс и обусловило последующую многолетнее доминирование в израильской, в израильской политике правых, прежде всего Ликуда и его политических партнеров. Итак, что у нас есть сегодня, на сегодняшний день в израильской политике, кто у нас кому противостоит? то есть Сегодня ведущая политическая сила страны это вот партия Ликут, история которой начинается с ревизионистского движения, то есть правого крыла сионистского движения, которое, надо отметить, было в свое время связано с европейским фашист, а, фашизмом. Недаром а, а, Муссолини называл лидера а, ревизионистов жабатинского наш, нашим как бы еврейским фашистом. Вот. А, и эта партия, в принципе, вот а, существует и по сей день, является ведущей политической силой страны. Его а, лидером этой партии является Бениамин Атаньягу, который правит страной уже почти 10 лет. То есть мы живем сейчас в эпоху политиков-консерваторов-долгожителей. То есть мы знаем Владимира Путина в России, мы знаем Эрдогана в Турции, мы знаем Ангелу Меркель. Вот у нас Бениамин Атаньяго, он тоже такой вот правый политик-долгожитель. А затем есть большое количество малых политических партий права толка на любой выбор. То есть есть, например, партия, которая называется ЗУД, новая популярная партия, это партия либертарианцев-наркоманов. То есть, с одной стороны, они за совершенно дикие неолиберальные рыночные реформы, с другой стороны, они за легализацию Марио Хуаны и за жесткий курс по отношению к палестинцам. Есть религиозная партия правая выходцев из стран востока, который называется ШАС. Ну недавно все услышали имя лидера этой партии Арья который сказал, что надо всех эмигрантов из бывшего союза проверять на ДНК на наличие у них еврейского гена. А затем есть партия Кула, но это такие умеренные правые, то есть то, что называется Ликуд Лайт, но на самом деле от Ликуда они отличаются не сильно. И затем есть блок объединения правых партий, но это Условно говоря, практически фашистская э, организация, то есть там есть э, сторонники идеи Иеракаана, то есть э, неофашистской группировки, которая была очень активна и в Израиле, и в Соединенных Штатах в конце 70-х, 1980-х годов. Долгое время они были на таком полулегальном э, положении, но сетя, теперь они официально входят в израильскую политику и э, есть неплохой шанс, что они окажутся в израильском э, кносите. То есть вот у израильских избирателей есть огромное количество правых партий, хороших и разных, из которых они могут де делать свой выбор. И надо сказать, что израильские левые, они, конечно, достаточно сильно дискредитированы. И вот как в России таким ругательным словом являются либералы, точно так же в Израиле полуругательным словом является слово «левый» или, как по-ибриду, «самаланим» причем леваки. Причем леваками там называют не каких-то там коммунистов, анархистов, троцкистов, но как раз именно левоцентристов, людей в высшей степени умеренных. А радикалы... Это уже вообще дно, их просто часто отождествляют с арабами, То есть это люди совершенно как бы неприемлемые на израильском политическом поле. Но еще следует добавить, что в пользу правых играет такой важный фактор, что за последние 10 лет Израиль обеспечил приток капитала, прежде всего из Соединенных Штатов Америки, и в стране наблюдался достаточно заметный экономический рост. Это зам... Существенно отличает ситуацию Израиля, скажем, от того, что произошло во многих странах Европы, от того, что произошло в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки, где население, в том числе молодежь, видит, что капитализм зашел в тупик, их уровень жизни не растет. В Израиле, наоборот, в принципе, уровень жизни многих за реальных зарплаты они заметно выросли за последние 10 лет. Кто у нас противостоит в Израиле сегодня правым силам? Есть три партии ведущие. Первая – это партия «Вода», это вот бывшие лейбористы, бывшая правящая партия. На самом деле, на практике, по своим взглядам и по своей политике, она не очень сильно отличается от партии «Ликут». Затем есть партия Мерец. Это, условно говоря, партия людей со светлыми лицами. В Израиле есть даже для них свой термин. Он звучит как «Шеветалаван» белое племя. То есть это вот такие вот хипстеры, рафинированные интеллигенты из Тель-Авива, которые выступают за права геев, за права животных, за примирение с арабами, но чтобы арабы одновременно были отдельно, и за дружбу с Соединенными Штатами Америки. То есть такие приятные, очень прогрессивные ребята. Но социальной повестки на практике у них, как правило, нету никакой. И вот я прожил в Израиле 15 лет, в районах бедноты я их не видел никогда. Ну и, наконец, третья партии это блок Хадаш, Хазить демократии лешавью, Лешалом и в, у Лешавьон. Это блок, построенный вокруг израильской коммунистической партии Макет. И вот, как ни странно, перспективы коммунистической партии и вот, блока Хадаш они наиболее ясны, потому что они в любом случае получат голоса израильских национальных меньшинств и, и израильских арабов, особенно после того, как вот был принят Хоклем, так называемый закон о, о, о, национальности, который определил Израиль как государство еврейского народа, что, конечно как сказать, огорчило не только как бы, израильских арабов, но и такие лояльные к, к Израилю меньшинства, как гадрузы, бедуины, которым внезапно еще раз напомнили, что они в этой стране люди второго сорта. Кроме того, есть еще достаточно заметная политическая сила, которая называется Кахоль-Лаван. Это новая политическая партия. Во главе нее стоят три генерала израильской армии. То есть это такой еще один интересный аспект израильской политики, что подобно всем соседним государствам на Ближнем Востоке, Израиль, в общем-то, тоже управляется военным. Только если, там, скажем, в Египте, в Сирии военные сидят в правительстве, не снимая военного мундира, то в Израиле обычно генерал в 40 лет уходит в отставку и через некоторое время вступает в одну из... Партий, и дальше пересаживаются в кресло министра правительства или даже премьер-министра. То есть большое количество израильских ведущих политиков, ну, например, тот же Арель Шарон из Рабин, они были начальниками генштаба или ведущими генералами, генералами израильской армии. Вот у нас есть партия, которая, которую возглавляют три генерала. И это, как бы сказать, Организации, которая выступает в качестве центристов. То есть э, они говорят, что мы правее о воды, но немножко левее Ликуда. Хотя перед некоторыми избирателями, например, перед выходцами из бывшего союза, Советского Союза, они за, говорят, что нет, мы как раз вот правая партия. Потому что, как я сказал, быть левым в Израиле это совсем не модно. И в какой-то степени вот эта вот партия Кахоль-Лаван, они немножко напоминают вот Макрона во Франции. То есть взяли значит вот несколько таких громких фигур слепили вокруг них программу за все плохое за все хорошее точнее <смех> против всего плохого и выдвинули ее в качестве альтернативы бениамина натаньягу многие эксперты полагают что у натаньягу есть хороший шанс выиграть при парламентские выборы у партии ликуд и для натаньягу это очень важно потому что он находится под обвинениями в коррупции, то есть идет расследование нескольких уголовных дел, и если Натаньягу выборы не выиграет и не сможет составить коалицию, то есть неплохой шанс, что он отправится в тюрьму, что ему, конечно, делать совершенно не хочется. Вот. Затем должен сказать, что вот несмотря на все экономические успехи Израиля, у страны есть достаточно серьезные проблемы. Прежде всего в плане инфраструктуры. То есть поскольку идут рыночные нелиберальные реформы, социальные вопросы, вопросы инфраструктуры, они отодвинуты на второй план. И вот с этим есть очень большие проблемы. Например, легендарное израильское здравоохранение сегодня находится в состоянии глубокого кризиса. То есть не хватает врачей, не хватает кое-как мест в больницах. Люди ждут по 10, по 14 часов в очереди в приемном покое. И э, были многочисленные случаи, что люди получали либо неквалифицированную медицинскую помощь, либо просто умирали в очередях. Затем разваливается транспортная система. Метро в тель строят, точнее э, планируется построить аж с 1977 года. Воз как говорится, и ныне и там. Два года назад начали рыть ветки метро, ничего не продвинулось. А система железных дорог функционирует очень плохо, то есть строятся новые линии, но то, что поезд опаздывает на 40 минут, ломается в пути, это абсолютно типичное состояние. Также постепенно разваливается система израильского образования. То есть, согласно международным исследованиям, Уровень образования в Израиле находится примерно на уровне стран третьего мира. И в последние годы израильтяне очень обеспокоены, что вот на международных олимпиадах израильские школьники регулярно занимают, так скажем, мягко скажем, не самые высокие места, а самое обидное, что уступают самому главному противнику Израиля, это Иран. То есть вот особенно там в олимпиадах по математике и по точным наукам. И, наконец, еще одна очень серьезная проблема Израиля, это, как говорится по-английски, last but not least, это проблема бедности. В Израиле за чертой бедности живет около миллиона человек. И надо сказать, что ни одна из политических сил проблему бедности, проблему социального обеспечения она не поднимает. Есть бедные, и ладно. Никому это совершенно не интересно. Затем, что у нас будет дальше после того, как выборы состоятся? Будет формировано коалиционное правительство, то есть если выиграет Ликуд, то он сделает коалицию либо вот с партией Кахоли-Лаван, которая, возможно, возьмет второе место, либо вот возьмет одну или несколько этих замечательных вот небольших малых партий правых, которые существуют. Но дальше все равно мне представляется, что проблемы неизбежны. И это связано с экономическими тенденциями. То есть завершается экономический цикл подъема, и Израиль через несколько лет, возможно, ждет рецессия, ждет экономический спад. И вопрос будет в том, как сейчас, в принципе, все могут договориться. Есть деньги, их можно делить, пилить, осваивать. Что будет, когда деньги закончатся, что будет, когда будет экономический кризис, не очень понятно. Ну а за экономическим кризисом, естественно, должен пойти последовать и социальный кризис, и последовать и политический кризис. Положение израильского среднего класса, который вот поднялся за последние 10 дней, а, лет, оно на самом деле очень неустойчиво. То есть а, цены в стране они очень высокие, особенно высокие цены на квартиру. То есть люди, платят, а, может быть, и получают там, по тысячи, 4 тысячи долларов в месяц, но за ипотеку они должны платить где-то 2000 долларов, отдавать по, а, свою зарплату. И представьте себе, что если сейчас а, в экономике начнутся проблемы, начнутся закрываться фирмы, заводы, и люди окажутся на улице, без зарплаты и должны будут выплачивать по 2-3 тысячи долларов за квартиры. Это будет очень серьезная проблема. Я уже не говорю о самых бедных страдах своих населения, которые постоянно страдают от дороговизны. То есть перспективы Израиля, они в этом плане достаточно проблематичны. Ну и, разумеется, не очень понятно, что вообще будет с палестинской проблемой, потому что курс Израиля в последние 10 лет это сохранение статуса АКВО. То есть держим и не пускаем. Пусть все остается как есть, остановись мгновение, ты прекрасно. То есть в Ромале сидит израильская маяоринетка Махмуд Аббас. То есть палестинцы не принимают никаких активных действий, газа блокирована, она находится под контролем Хамас, но Израиль на самом деле тоже устраивает, это такое пугало. Как раз наоборот, очень удобно, если там из газа перед выборами прилетит пару ракет, но ну, значит Ликут получит еще два голоса. И одновременно строятся новые поселения. И произошел такой интересный момент, что на протяжении десятилетий умеренные израильские левые, и включая израильскую компартию, они выступали за идею двух стран для двух народов, то есть разделить Палестину на еврейскую и на арабскую часть. Сегодня это уже фактически невозможно, потому что территории Западного берега они очень плотно привязаны к Израилю. Отделить их практически невозможно. И единственное как бы, разумное будущее, которое можно представить, это будет национальное государство. И самое смешное, что вот эту вот программу, которую в свое время. Э Озвучивала и Коммунистическая партия Палестины, там вот в 30-х годах до 1947 года, вот когда Сталин принял решение поддержать идею раздела Палестины Палестин и а, поддерживали вот и транскистские организации. Сегодня она становится наиболее реальной, наиболее реалистичной. Но, а, и для этого, в принципе, надо сделать не очень много. Надо дать арабам, которые живут на палестинских территориях равные права с израильтянами, надо дать им израильские гражданство. Но, естественно, нынешний израильский режим к этому не готов. И он больше склоняется к модели апартеида. То есть все... Территории остаются под контролем Израиля, а вот палестинцы будут жить в каких-то батусванах и контролироваться посредством военной силы. Сколько такая система может продолжать существование? Это вопрос. Ну вот в Южной Африке она существовала даже несколько десятилетий. Сможет ли Израиль практиковать такую модель? Покажет будущее. Спасибо.